Здорово, зрители психфака Немиркин! Ваша любовь и поддержка позволили нам отправить в наш путь еще одно богатство повседневной психологии, так что давайте изучать. Пытались ли вы когда-нибудь помочь людям, которые в итоге только вредили вам? Слишком часто вы пытаетесь изменить тех, кого любите, потому что думаете, что видите в них то хорошее, чего они не видят в себе. Мы совершаем ошибку, полагая, что все хотят стать лучше и развиваться дальше, чем они есть. Но попытка помочь тому, кто не может помочь даже себе – может быть похоже на шаг вперед и два шага назад. Некоторые люди просто не меняются, особенно если они этого не хотят. Чтобы помочь вам определить их, вот семь распространенных типов людей, которым вы не можете помочь. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы отметить, что это видео предназначено только для образовательных целей. Оно не направлено на то, чтобы кого-то задеть или пристыдить, а призвано помочь всем лучше осознать наши наклонности. Если вы обнаружили, что относитесь к тем пунктам, которые мы упомянули, помните, что признание своих недостатков – это первый шаг к исправлению этих саморазрушительных моделей поведения. Первое – люди, настроенные на жертву. Знаете ли вы, что значит иметь мышление жертвы или постоянно играть роль жертвы? Приходилось ли вам сталкиваться с вечными скептиками, которые всегда ищут оправдания своему плохому поведению? Так мы называем тех, кто вечно перекладывает вину на всех, кроме себя, особенно когда дела идут плохо. Им не хватает эмоциональной зрелости, чтобы признать свои ошибки и призвать себя к ответу. Их собственный выбор и действия привели их туда, где они сейчас находятся, но они отказываются это видеть. Поэтому, как бы вы ни старались, они никогда не изменятся, потому что в их глазах ни в чем нет их вины. Второе – самодовольные люди. Самовлюбленные, эгоцентричные, ханжеские, выбирайте сами. Такие самодовольные люди – всезнайки. Они считают, что совершенны, и им нечего менять или улучшать в себе. Что же хорошо для них? На самом деле большинство из них даже думают, что это всем остальным нужно сделать шаг вперед и стать лучше, а не им, если бы они только знали. Их гордость и замкнутость приводят к тому, что они защищаются и относятся к себе снисходительно. Каждый раз, когда вы пытаетесь указать им на их недостатки или недочеты, их острое нежелание меняться возникает глубоко внутри, где они боятся столкнуться с собственной неуверенностью и увидеть себя менее совершенными. Номер три – обманчивые люди. Нечестность и обман – величайшее зло для любых отношений. Часто обаятельны и убедительны, особенно когда им что-то от вас нужно. Обманчивым людям нельзя доверять, потому что на людях они ведут себя по одному, а наедине – по-другому. Они двуличны и манипулятивны. Они говорят вам ложь, обманывают вас и даже склоняют вас на свою сторону. Увы, в итоге вы делаете для них одолжение или уступаете их требованиям, даже не осознавая этого. Поэтому в следующий раз, когда ваша интуиция подскажет вам, что человеку, просящему о помощи, нельзя доверять, важно убедиться в его намерениях, прежде чем протянуть ему руку помощи. Номер 4. Отчаянные люди. Безжалостные, хитрые и беспринципные. Называйте это как хотите. Отчаявшийся человек заставляет вас пожалеть его и умоляет о помощи, но будьте внимательны и не поддавайтесь на это. Такие люди готовы на все, лишь бы получить то, чего они хотят. Даже если это означает нанести вам удар в спину. Они не уважают ваши границы, скорее злоупотребляют вашей щедростью, временем и энергией. Хуже всего то, что они всегда просят об одолжениях, но никогда не возвращают вам деньги. И они без проблем используют вашу доброту против вас. Поэтому вместо того, чтобы тратить свое время на попытки помочь такому человеку, лучше держаться от него как можно дальше. Номер пять. Нелояльные люди. Они быстро сердятся на вас из-за самых незначительных вещей или, может быть, ссорятся с вами по пустякам. Некоторые люди просто слишком нелояльны, чтобы вы могли им помочь. Хотя вы можете думать, что они ваши друзья. Правда в том, что вы не хотите видеть в своей жизни неверного человека. Они будут принимать чужую сторону вместо вашей или говорить о вас за вашей спиной. Они не желают меняться и становиться лучше, потому что вы им не настолько дороги, чтобы пытаться. Они скорее потеряют к вам интерес и перейдут к чему-то другому, чем признают свои недостатки и будут учиться на них. Номер 6. Сомневающиеся люди. С таким же успехом вы можете попробовать сдвинуть стену, потому что пытаться помочь таким людям бесполезно. Их трудно понять и приспособить. Они скептически относятся ко всем и всему хорошему, что встречается на их пути. Они недоверчивы, пессимистичны, суровы и осуждающие. И они никогда не согласятся ни с каким вашим позитивом, благодарностью или оптимизмом потому что они предпочитают дуться и критиковать все вокруг. И самое страшное, что пройдет совсем немного времени, прежде чем вы тоже начнете вести себя подобным образом. Потому что если вы слишком сблизитесь с такими людьми, они могут залезть к вам в голову и посеять у вас сомнения. Номер 7. Бросающие. Наконец, но возможно самое главное, если в вашей жизни есть человек, который, как известно, бросает все, лучше держаться от него подальше, чем пытаться его изменить. Будь то отношение, карьера или личная цель. Они не могут взять на себя обязательства, чтобы спасти свою жизнь. Никакое количество доброты, щедрости или поощрения не заставит их изменить свой путь, потому что они застряли в своем менталитете неудачника. Они думают, что что бы они ни делали, они либо потерпят неудачу, либо им придется много работать, чтобы добиться успеха. Поэтому они предпочитают бросить все на месте, чем попытаться сделать это с самого начала. Они не постоянны, не последовательны, не мотивированы и обычно хороши только в начале. Это просто неправильно – отдавать все свои силы тому, кто даже не хочет выкладываться. И если они сами не хотят меняться и становиться лучше, то, держась за них, вы будете только страдать, разочаровываться и эмоционально истощаться. А жизнь слишком ценна, чтобы тратить ее на неправильную компанию. Мы надеемся, что смогли дать вам представление о том, как вы можете тратить свое время и энергию, пытаясь помочь определенным типам людей. Описывает ли что-то из перечисленного ваш опыт, или какие-то из этих пунктов описали вас? Если хотите, оставьте ниже комментарий о ваших встречах с ними. Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться любыми мыслями, которые у вас есть. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться с теми, кто все еще борется. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на колокольчик уведомлений для получения новых видео. Супер спасибо за просмотр, увидимся в следующий раз.